Всем доброго времени суток, меня зовут Валентина Барбаказа, я приветствую вас на своем канале, и сегодня я хотела бы продолжить э, видео, в котором я начала рассказывать о своем предназначении, о том, как оно у меня раскрылось, я вам обещала. Если вы э, не смотрели, то можете перейти по ссылочке внизу, либо э, здесь наверху посмотрите, да, как нажимаете на кнопочку и переходите, потому что... Это очень интересная тема, я очень много об этом рассказываю в своем инстаграм, делаю сторис, показываю специально свою жизнь, и те, кто смотрит мой канал, вы знаете, что у меня такой формат выбран, именно показывать путь моей души на своих примерах, почему я это делаю, потому что очень часто бывает, что нам... Ну, необходим какой-то ответ, который нас волнует, беспокоит, мы ищем, мы ищем, нам хочется каких-то похожих историй, потому что хочется, ну, как-то uh, понять, что не только у меня это происходит, есть еще люди, у которых такие же ситуации, как они с этих ситуаций выходят, а тем более, когда человек еще не просто, как говорится, рассказывает, да, в моем случае, о том, что происходит в его жизни, а еще и знает, как выйти из этой ситуации, то я думаю, что это гораздо интереснее, потому что бывают такие моменты, и у меня тоже такое часто бывало, что я вот ищу, ищу какую-то тему, захожу, а там эксперт говорит на довольно-таки тяжелым таким языком, ну, понимаете, как если ты в этой теме, если ты развиваешься, то, конечно, тебе понятно, да, а бывает, же тебе хочется просто простым человеческим языком объяснить, что же происходит в моей жизни, Да. И вот сегодня я хочу продолжить э, один из таких, возьму, кусочков, так сказать, своего пути, и оно будет касаться именно предназначения. И, конечно же, это будет связано с матрицей. Вы знаете, очень долгое время я все время вот, ну, думала, думала, думала, почему же в моей жизни происходят такие моменты, что я вроде бы такой человек, который ну, целеустремленный, да? мне все интересно, мне, я люблю развиваться, я посетила огромное количество семинаров, я занималась... То есть у меня была мечта в детстве, я хотела стать вот именно учителем и хотела стать директором школы. Это была прям такая навязчивая у меня идея, то есть не моделью там, не кем-то еще, хотя было там и пророчили и так далее, но вот именно хотела идти в школу. Это я уже... Когда уже я немножко буду так со своей матрицей связывать, да, потому что я ее изучала глубоко, я когда вообще получила этот инструмент, и углубилась в него, у меня был такой, знаете, вау, эффект, я думаю, господи, ну как же, как же так, вот они все ответы на мои вопросы, даже на самые-самые мелкие, ну как такое может быть, понимаете, это для меня был просто взрыв, и как я пришла к матрице, тоже скажу. И вот представьте себе, что, ну, да, эта мечта у меня сбылась. Я вам могу сказать, что в матрице у меня на ресурсе стоит пятая энергия, то есть это энергия учителя. А на талантах четвертая энергия, да, это энергия именно императора. То есть, ну, это, же, это человек, а если мы, для женщины, это как раз-таки такой профессионализм, это реализация, император – это человек, который, это директора школы. Я когда это прочитала, у меня вообще был шок, просто взрыв мозга, думаю, ну, как так, да? Вот именно так вот, прям при изучении было описание энергии, что это человек, который может стать например, вот профессионалом своей деятельности, человек, который может быть руководителем и человек, который может быть и директором школы. То есть, понимаете, пазы стали складываться. Это спустя столько лет, потому что директором школы я стала в 34 года. И это тоже было, знаете, такой вот эффект, потому что я переехала, я все-таки родилась, я в России, да, я наполовину грузинка. У меня отец грузин, мама русская, но я родилась в России. Грузинский язык, это уже мой второй язык, который я уже приобрела, когда вышла замуж в Грузию, да? то есть я его знала в детстве, но потом вот как бы он мне как приобретенный считается, представляете, я становлюсь директором школы в грузинской школе это вообще нонсенс, конечно, мой полный и могу похвалиться, что это моя одна такая вот идея но очень такой важный момент в моей жизни. Я горжусь этим моментом в своей жизни, потому что я действительно стала одним из лучших директоров школы. И это просто для меня такой, знаете, ну, бальзам такой по сердцу. Дальше у меня опять-таки шла эта карьерная карьера по поводу, то есть, вот я сначала была репетитором. то есть, ну, там длинная такая история, я была вожатая, потом я была... В России еще работала учителем истории, параллельно обучаясь на историческом факультете. Потом я вышла замуж в Грузию, здесь я закончила еще филологически, дополнительно то, что, ну, истории России в Грузии как бы не, не прокатывало. Вот, и я стала уже преподавать здесь русский язык, литературу и... В дальнейшем, то есть, ну, так все пошло-пошло-пошло-пошло само по себе, да, и это мне нравилось, это вот действительно, когда, вы знаете, душа, она чувствует, куда ей надо идти, то есть, опять-таки, говорю, там, не в модели, там, не в какие-нибудь там еще, хотя есть, я уже говорила, как-то у меня 17 энергия на талантов, то есть это энергия звезды, когда ты можешь стать именно звездой, там, допустим, того же шоу-бизнеса, да, но как-то никогда этого не манило, хотя и параметр позволяли и так далее, а вот именно учительство прям вот меня прям тянуло, знаете, прям очень хотелось, да. Ну и впоследствии, конечно же, это вот до сегодняшнего дня эта тема развивается, да, то есть это когда человеку все время хочется обучаться, человеку все время хочется эти знания передавать да? кому-то, то даже по пятерочке то есть это всегда люди, которые. Они любят обучаться, им это интересно, они это хотят, да. И в то же время им необходимо эти знания передать другим людям. Это обязательное такое условие, да, потому что ну, по-другому и не сможешь. У меня такое, у меня серьезно, думаю, почему я, меня, я только что-то там выучу, там что-нибудь такое вот узнаю, мне надо сразу передать людям. А вот оказывается, все ответы, я говорю, все ответы в матрице, потому это просто какой-то уникальный инструмент. Было много семинаров, было много саморазвития, было много, вот постоянно шла, шла, шла, шла, шла. Хотелось, но вы знаете, был очень такой важный момент, очень. Я все время удивлялась, почему я сама лично, не зарабатываю тех денег, которые мне, ну, я могла бы зарабатывать. Потому что даже когда я занималась сетевым бизнесом, у меня была шикарная команда. То есть я была опять-таки наставником, да, я опять-таки погрузилась в изучение. Кстати, кто из вас смотрел у меня ролики есть по, по кармические отношения мои с моим кармическим мужем, я там рассказываю, что вот этот как раз-таки момент был для чего, да, как я говорю, каждый человек в нашей жизни для чего-то. Вот я через этого человека, ну, благодаря тебе могу сказать этому человеку, я начала изучать очень глубоко отношения мужчины и женщины, да? потому что в кармических отношениях очень сложно, когда ты не можешь быть с человеком и без него не можешь. Единственное, что делать, да, ну вот я предприняла такое решение, что я начала изучать вот именно эту тему э, отношений мужчины и женщины. Я ему за это очень благодарна, потому что когда я стала заниматься дальше сетевым бизнесом, мне это очень сильно пригодилось, да, э, потому что там я работала именно с семейными парами, и это было вообще просто вот суперски классно. Но денег не было, понимаете, я все время переживала. Меня еще один такой момент волновал, тоже по поводу денег, кстати, может кому-то и будет интересно. Почему у меня стоят деньги через мужчин? То есть в каком плане? Сначала это был отец, да, потом я выросла, это уже стал муж, который мне постоянно, ну, как бы, он делал все для меня, да, мой первый муж самый такой, как бы, самый родной муж, да, вот, а, да родная душа я имею в виду. И а, в дальнейшем это стал, как-то вы знаете, ну деньги всегда были, то есть я не могу сказать, что прям их никогда не было, они были, но это были такие, знаете, небольшие денежки, да. Но вот именно сама я лично, мне хотелось самой как-то зарабатывать, но не получалось. То есть как-то, знаете, вот сквозь пальцев. Потом уже у меня, когда муж мой умер, у меня был это мой брат. Потом вырос сын, и, это, и сколько же я буду вот так вот жить. Мне тоже хочется как-то самой зарабатывать, но это прям вот... Потому что когда, знаете, четвертая, пятая энергия, это энергия, ну, это люди, которые, знаете, они, ну, это необходимость у этих людей, да, не будем сейчас погружаться, кому интересно, приходите на консультацию, может, у вас тоже есть, и я вам расскажу про эту энергию более подробно. Вот, и смотрите, и вот э, я думала, почему, почему, почему, и вот я нашла эту энергию потом у себя в матрице, это третья энергия, это энергия императрицы, то есть это когда прокачанная императрица, то есть женщина, которая вдохновляет мужчин на то, чтобы они зарабатывали и чтобы они ей все полностью обеспечивали. Вот так оно и было. Я, и знаете, столько лет я мучилась из-за этого, думаю, ну почему, почему? И вот когда я стала изучать матрицу, дошла до этой энергии, я поняла, почему, и я успокоилась, потому что мне долгое время этот вопрос очень сильно мучил, я не могла понять, ну почему так, да, где моя самореализация? И вот дальше идем. Теперь смотрите, когда я стала, опять-таки, дальше изучать свою матрицу, я говорю, а где деньги-то мои? Я не могу понять. Я-то как? Вроде и есть у меня признание, да? Меня признают, меня знают, допустим, в тех сообществах, в которых я нахожусь. Но финансово, лично я ничего не, ну, не зарабатываю. И вот самое интересное, когда я стала просматривать матрицу, у меня там, значит, на карме денег стоит одна программа «Волшебник отшельник». Сейчас два слова я о ней скажу. И на чакре, которая отвечает за деньги, то же самое эта программа. И еще в кармическом хвосте. То есть она у меня повторяется 8 раз. Представляете? Это программа, которая говорит о том, что человек, он в прошлых воплощениях, был, скорее всего, либо целителем, либо это был человек, который занимался, это могли быть и фармацевты, кстати, это могли быть люди, которые занимались эзотерикой, 100% философы, да, это могли быть вот, ну, и торологи, и нумерологи, и кто хочет, гадалки, там и, и все что угодно, да, но человек в прошлом воплощении, скорее всего, допустил какую-то ошибку, либо что-то сделал неправильно, так мягко говоря, да, ну и вот в это воплощение ему нужно это все прорабатывать, ему нужно как раз-таки эту программу выводить в плюс. И теперь получается что? Что по девяточке, там 9, 9, 18, да, например, э, эта программа так складывает, и там 18, 9, 9, там у нас в зависимости от ключа матрицы. И вот здесь о чем говорится? О том, что у человека есть вот эта вот мудрость, есть вот эти вот знания, которые ему нужно опять-таки передавать. Но их надо сначала в себе открыть. А у меня начался процесс который, оказывается, уже с 27 лет должен был у меня быть, да? Но у меня интерес появился, понимаете, 27 лет. Я вам скажу, такой один маленький момент, кстати, когда такой сакральный немножечко, знаете, вот эти вот, когда я делала, я, я же не только сама свою «Смотри, матрицу», ко а мне потом стало столько людей приходить с теми программами, и мне стало интересно, интересно, откуда, что и как. И вот такой один момент был, знаете, когда… В 27 лет у меня умирает бабушка, и я нахожусь в этот момент рядом с ней, понимаете, а, когда она уходит. И вот этот момент, оказывается, был очень важный, потому что в тот момент мне передались вот эти какие-то от нее вот эти, вот эти вот знания. Ну, может, для кого-то сейчас это звучит, скажем, совсем с ума сошла. Ну, так оно есть. Верьте, не верьте, так оно работает. И самое интересное что я этого не знала же, да, я это стала уже понимать в процессе, когда я стала изучать матрицу, да, и там как раз-таки об этом идет речь, что, тем более, девятка у меня еще стоит и на серии рода, и это говорит, на личной серии, это как раз-таки об этом говорит, что вот человек должен был получить в этот период времени от своих, от... Предков, так сказать, знаний. А у меня идет вот эта вот вся моя тема по мужской линии. Представляете, бабушка, ну это была моего отца. Ну, в общем, так все интересно, сов, ну, не совпало, а вот происходит, да. То есть к чему я все это веду? Смотрите, когда, а, наконец-таки, вот у меня наступил такой момент, да, когда я понимала, что голова уже лопается, знаний в море. Да, я там передаю их там каким-то людям, но этого недостаточно, потому что, очень много за жизнь накопилось разных-разных тем, которые меня заставляли именно в них погрузиться и поизучать. Но теперь же это нужно. Хорошо, я для себя поняла что-то, но мне же теперь надо как-то это все ну, отдавать, потому что это очень сложно, когда в тебе вот этот вот, кто из вас знает Таро, я сразу говорю, девятка мечей, представляете, когда эта женщина сидит, у нее вот эта вот голова, вот так вот она ее держит, и она не понимает, куда, что, то есть у нее это как один из вариантов, вот какие-то мечи, это ментал, да, куда эти знания отдать, то есть это одно из значений, не то, что это все, все эти значения, но одно из значений, да? когда у человека вот это вот состояние, ему нужно куда-то это отдать. И вот это вот состояние меня накрыло в один прекрасный момент, и я вам скажу, интерес пошел, но я не занималась. Я просто изучала эти темы. И вот когда у меня все-таки вот что-то там такое щелкнуло в голове, да. Uh, я ходила по разным гадалкам, ходила по всяким специалистам, мне это нравилось безумно, я боялась просто катару держать в руках, понимаете, Я, оно у меня как будто как горело в руках, я боялась дотронуться, потому что я думала, что я сейчас нанесу этим какой-то вред. А почему? Вот по этой программе, как раз-таки, знаете, такой момент, что человек, ну, на подсознании это, да, это же все оттуда, uh, вот этот вот страх. Страх, потому что ты кому-то навредил в прошлом. Кстати, 8 раз это проявляется, то есть сколько уже воплощений душа пытается исцелить, да. То есть страх кому-то навредить, да, и в первую очередь своим близким. И вот здесь он проходит этот страх. Я принимаю решение, что я хочу купить Таро, я его покупаю, я начинаю искать чего-то там в интернете, но я потом понимаю, что если у меня не будет наставника, то ничего не будет». И я начинаю искать себе учителя. Слава богу, сейчас в интернете можно все что угодно найти. И я смотрю разные вебинары, разные какие-то там, я не знаю, там интенсивы. И тут я вижу человека, я не побоюсь ее даже представить, это Юлия Бульбаш. С удовольствием рекомендую всем, кто не знает. Я когда ее увидела, я сказала, это тот человек, у которого я буду учиться. И сподвигла мне, знаете, одна фраза. У меня экологичный подход к Таро. Вот все, понимаете, все. Это было решение. И я не пожалела об этом ни секунды, потому что я, знаете, насколько вот ушла в это обучение. И самое интересное, у нее была школа, это открыто всего лишь только второй э, год, да. Когда такое было впечатление, как будто она, хотя мы с ней по возрасту одинаковые, такое впечатление было, что она меня как будто бы ждала, понимаете. Ну, то есть ну, это я, может, себе нафантазировала, но вообще классно было. То есть, и могу похвалиться, что я действительно стала у нее одной из лучших учениц, чему безумно горжусь, и я из за это сама тоже безумно благодарна. И вы знаете, я вам скажу, вот тут началось уже происходить какое-то волшебство. Смотрите, накармить денег у меня эта программа, то есть мне нужно было погрузиться в эзотерику, мне нужно было ее начать изучать. И только оттуда у меня должны были пойти мой финансовый поток, вы представляете? То есть я вам скажу, когда я стала делать первый расклад, и когда мне стали люди, вот, например, какая-то цена у меня была условная, мной придуманная, да, ну, у нас в школе же тоже обучали, как это все надо делать, мне в два, в три раза больше стали платить. Сначала у меня был шок, я никак не могла понять, что это происходит вообще, как, что. Есть люди, которые, там, я не знаю, годами там, занимаются, и у них нет и вот это вот пошло, пошло, пошло, пошло, я вам могу сказать честное слово, у меня в шесть раз стал увеличиваться доход. Понимаете? То есть, и я была в таком шоке, ну, не от того, что «О, я там деньги увидела. Нет, что я сама и настолько у меня пошло вот это понакатанное. Я никак не могла понимать, понять, что это такое. Тогда я еще матрицей не занималась. Мне в матрицу я пошла только почему? Потому что, знаете, здесь как бывает, ты когда выходишь на свой путь, да, Тебе вселенная начинает подкидывать дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. И ты начинаешь погружаться, погружаться в ту тему, в которой ты должен развиваться. Понимаете? Как только ты нащупаешь, да, все, понеслась. И вот здесь была такая тема, что как только я прошла Таро, мне было интересно углубиться в старшие арканы. Я так хотела больше их узнать. И мне выдаются целостная матрица судьбы. Я просто была, я когда окунулась в эту тему, это был снос мозга. Я думаю, господи, вселенная, как я тебе благодарна за такой инструмент. И Я их объединила. Тем более, смотрите, ведь матрицы, они разные. да. А это именно таро нумерология, Именно на основании 22 старших арканов Таро. Представляете, основано. То есть это было вау. И когда я стала изучать и поняла, что... Вот оно твое, ты должна заниматься эзотерикой, тебе нужно погружаться в эзотерику, и тогда у тебя будет и финансовое благополучие, и ты будешь полезна людям, ты можешь эти свои знания отдавать, вот это девятка мечей, помните, да? Отдавать будешь свои знания, но и ты тоже будешь от Вселенной быть, ну, благодарность получать, понимаете? И вот здесь вот эта вот тема пошла, пошла, дальше я уже, сейчас я обучаюсь вообще на очень крутом, очень крутом курсе дальше, потому что я думала, думала, знаете, как бы когда у тебя много-много этих накапливается знаний, ты их отдаешь, потом ты начинаешь понимать, что тебе уже, как бы сосудик-то уже опустошился, тебе надо еще добавить, да, и вот сейчас я обучаюсь на очень крутом, очень крутом курсе, и я расскажу о нем потом попозже, это будет вообще бомба, потому что там уже это на гипнотерапии, и там уже через все эти погружения, что я очень сильно хотела. И знаете, как интересно происходит, когда я училась на Таро, мне немножечко не хватило чего-то мне вселенная раз подбрасывать на изучать. В этом же курсе, где э, я обучалась матрице, есть и э, исцеление, и целительство, и реалекарнация, много-много-много чего, много, но… Вот не тянуло, понимаете? Такое ощущение, вот я хотела что-то другого. вот Какого-то, как будто другой учитель мне нужен, другой наставник. То есть, вот каждый человек нам дается как-то дозированно, да? И вот здесь мне нужно было другого и другого человека. Я нахожу просто обалденного учителя, человека, который в этой теме шикарно разбирается. Там и хроники Акаши можно посмотреть, и воплощения, какие у тебя были разные воплощения. И... Все твои кармические узлы Ну все, ну то есть сначала, конечно же Все это я про, прохожу через себя А дальше уже буду потом уже и работать С другими людьми Это потрясающая тема Я что вам хочу сказать Я вам хочу сказать, что на сегодняшний день а, Я могу сама себе позволить Жить там, где я хочу Как я хочу И делать то, что я хочу Потому что а, Есть финансовый поток Понимаете? Есть. Почему? Потому что я вышла на путь своей души. Душа сказала, ты должна быть эзотериком. Тебе нужно в этой теме развиваться. Я тебе дам возможности. Вселенная сказала, мы тебе дадим инструменты. Изучай. Открывай в себе вот это вот все, и будет тебе благодарность. И так оно и есть. Понимаете? То есть почему рассказываю на своем примере, чтобы вы понимали, что... Я могу, конечно, море примеров привести уже из практики, там, когда мы на тренинге прорабатываем с девчонками, когда у меня там из бухгалтера стали там известные дизайнеры некоторые девочки, а, и люди, ну там много-много интересных этих моментов. Если хотите, я вам вот эту тему тоже запишу. Такой а, ну, виде даже хочу сделать интервью с девчонками, с которые у меня уже прошли тренинги. Если будет вам интересно, пишите в комментариях, когда это мы с девочками запишем. Тоже, да, очень потрясающие изменения у них происходят, которые меня просто уже вот такое, знаете, вводят. Я вообще очень эмоциональна, если вы заметили. А тут просто какой-то вообще вау-эффект. Вот, мои хорошие. Поэтому смотрите. Чем раньше вы узнаете о том, какое у вас предназначение, тем легче и интереснее вы будете жить. Потому что для души важно, что стать лучше. Она приходит на эту землю для чего? Для того, чтобы набраться Вибрации. Сейчас перейдем на такой немножко умный язык, да? Набраться каких-то определенных вибраций, да? Стать еще лучше, стать чище, стать выше, стать. Ну, не будем дальше уходить. То есть, понимаете, да? А для человека это что? Это дает возможность жить так, как он хочет. И это не сказка. Я серьезно говорю. Заходите в мой инстаграм. Я делаю там каждый день сторис, и вы увидите. Можете полистать мои даже посты, посмотреть, что было и что сейчас? Вот так, моя хорошая, вот так хотела поделиться с вами сегодня вот этой вот темой, потому что тема э, денег, она очень важна, я не буду еще рассказывать и очень много, но э, пока ты не выйдешь, вы вот знаете как говорят? Займись делом по душе. М -м? Займись делом по душе, все коучные там учат. И тогда у тебя будет и финансы, да? Когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, тогда у тебя будет и финансы. Это как раз та тема. Но как найти это дело по душе? Что делать? Матрицы есть ответ.